привет ютубчане значит в предыдущем видео я рассказывал о том значит сколько будет стоить установка зонального счетчика в частности это был двухзональный счетчик в этом видео который состоит из двух частей первое сейчас происходит снятие значит показаний после месяца эксплуатации это 31 день вот вы видите дату а вот т1 это значит сейчас день тариф значит вот т11 это сколько потреблено электроэнергии по первому тарифу днем 242 киловатта сейчас переключится на ночь 237 то есть вы видите практически одинаково потребление днем и ночью что сказать мы в чем-то себя ограничивали, нет единственное можно сказать что была, значит переброшена стирка в ночной период времени и включаем водонагреватель значит за ночь греется это еще раз же что это зима сейчас то есть водички конечно поболее греется горячей можно судить по потреблению электроэнергии о том, что днем и ночью в период мы делим примерно пополам. Так как ночью тариф соответствует 50% стоимости, то сами посудите, о чем это говорит, о том, что четвертую часть 25% от вашего начисления можно экономить. Вот второе видео. Значит, прошло 60 дней с момента введения в эксплуатацию. Вот в онлайне меняются цифры. Это там вольтаж, ампераж. Все это прекрасно видно. Ну и подведем итоги. Если, грубо говоря, вы платите 400 в месяц, то с зональным счетчиком при таком потреблении, как я снимаю показания, можно элементарно платить 300 то есть четвертая часть это свободно можно экономить. 25%. Это еще раз повторюсь зима. Следующее видео будет уже, наверное, про лето. Спасибо за внимание. Подписывайтесь на мой канал.